хорошо начал уже у меня начал лениться потихоньку летать значит скоро пойдет оп оп зачистить значит скоро начал лениться значит уже у него там что-то щелкнуло опа еще один перевернулся это османка молодая значит этот зачастит уже ну, Но пады вперёд. Ох, ох, молодец. Молодцы. Вот, то то уже слыхать Вот, смотри. Вот, а -та -та, та та та Смотри, как хорошо. Давай, давай, оп, оп, молодец. Давай, давай, давай, хвостопады Маленькими партиями. Молодец, скоро зачистит. Скоро зачастит. Скоро зачистит. К ветру надо привыкать, значит. Ух ты, та-та-та. Молодец, садись. Так, второго надо сейчас кругчи снять. Ух ты, как он глубоко сел, надо переворачиваться. Тасманчик молодой. Опа, это линии тасманов моих. Один голубок получился, две голубки, два голубка. Один голубок пошел, одного уже прикрыли. Ну, Молодцы. Пока погода стоит, надо. А Тоже белые мухи прилетели. Ух! Сочка начинает что-то прям с гребли выходить, а? Молодец, нравится мне она. И Яшки нравится. Все, что мне нравится, я заметил, нравится и Яшки. перед посадкой начал молотать. Вот та-та-та. Та-та-та появилась. Та-та-та. Та-та-та где ваш? Во-во-во-во-во-во. Так и надо. Сколько вам говорить. Мне это нравится. Та-та-та. О, перкут. Там размах крыльев гигантский Давай, давай, спускайся, хватит бурагозить, уходит, как зацепит, и опять вверх, тасманка с меченым останутся в паре до самой старости. Ну, тасманочка, давай спускайся. Вот так, вот так, вот так. Из последних сил. вот та Трататушки уже. Да, уже слышно. Вот она моя тасманочка. Вот-та-та-та-та-та. красавица. Ай, красавица. Да, вот она. Ах ты какая шилоносая отсюда, видать тебя, а? Ух, а она в линьке еще. Полной. Ну, ай, красавица, желтогрудая. Чистая тасманка. Вот такие вот тасманы. Ух, красавица есть но жука тебя победил сегодня жука тебя победил но теперь твоя очередь ну давай черный черные рулят сегодня давай давай давай давай я молчу но ты Сейчас он станет, я знаю, что берег, наверное, силой для меня. Вот он, вот, вот, вот, вот, вот, я уже все, исчезаю, вот, он. От, красавец. А. да вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, все, с приездом прилетел. О, молодец, молодец. Второй тоже запахал. Без игры выскакивает. Без игры выскакивает. Но кувыркается уже. Это уже радует. Так, кыкча. Первый. Так, сел. Молодец. Я точно узнал. кёк это синий. Чагга это рябоголовый. Белоголовый. Кыкча.